гроза, лил дождь и никуда не выйти, не ступить. И сегодня я бы хотела вам показать свой дворик. Наши старания, скажем так, были не напрасны, что-то уже расцвело, что-то уже распустилось. Долго мы ждали этой красоты и потихонечку у нас все это сходит. Я сейчас настаю около дома. Окна выходят на улицу. Сейчас нахожусь около дома. Здесь у нас, в общем-то, ничего нет. Лужайка и просто вишня. Когда она цветет, это просто очень красиво и хорошо. Вот она у нас, вишня вдоль забора. Здесь одна большая, деревковая. Это маленькие, небольшая, небольшие вишни. Сколько-то маяк. У них всегда бывает очень много вишни. Урожай собираем большой. И калина. Наконец-то у нас расцвела калина в этом году. Ну, такая красотулечка всегда была маленькая, небольшой. А сейчас у нас расцвела калина. Я всегда помню, как моя бабушка делала пироги с калиной. Это было очень и очень вкусно. Тут у меня перед самым домом посажены георгины. Вот они уже зашли. И всегда перед окошком. Они такие веселенькие, разные. Мне так нравится, что под окном всегда разные георгины. Пока ничего я другого не придумала. И вот вдоль стенки, это у нас стена между соседями, я тут тоже сажаю. Что сажаю? Вот у меня хоста хорошенькая такая. Сошла уже. Ну, года два хости этой. А знаете, какая у меня гацание. Ой, ну, наконец-то. Наконец-то она у меня с января посеянная была. И только-только вот дает свою красоту. Видите, бутончики у нее уже. Очень красиво. Здесь у меня такая крятка травок. Это у меня и мята, и мелиса здесь. Это вот у меня ножпа. Ножпа. Это у меня, а, это у меня валерьяна. Валерьяна. Вот. Это у меня такой островок травок. Островок травок. Здесь тоже хосточка у меня сидит. И вот совсем недавно я посадила, это было осенью, петистую розу. Вот надо ее, конечно, закрепить по, по стене. она уже набрала бутончики. Я думаю, что... Видите, какие уже бутончики у нее? Значит, она будет свистеть. Будет, будет красота. А это я сажала бриетту качестве такого эксперимента, потому что никогда ее не сажала. Ну, вот она только-только только отходит, потому что собственно говоря и погода то особой не было. И здесь тоже газание. Вот думаю, что Априетта будет необыкновенно красивой. Ну, во всяком случае, так и везде демонстрируют и показывают. Площадка такая перед... Площадка перед окнами. Здесь можно посидеть, дети сидят на травке. Вот это вот такой маленький уголок перед домом. Со двора, когда идешь к дому на эту нашу тут газонную площадку, у меня здесь тоже вот сбоку посаженный очиток видный. Это вот ромашка многолетняя ромашка, анютиной глазки у меня здесь. И тоже хвосточка, Тоже хвоста, И здесь тоже у меня георгин. И вот мне вчера дали, буквально вчера, розовую ромашку. Не знаю, отойдет. Как она тут будет? Отойдет. Нет. Розовую ромашку дали. Вот такое. Вот мои растюхи. Растюхи клумбочка уже тоже зацветает, когда она бывает очень-очень хорошенькая, такая веселенькая, ромашки, они глазки. Очень хорошо. Так выглядит наша зона отдыха, когда мы выходим с крылечка, с дома. Здесь у меня посажены петуни. Естественно, тут же качель, дети качаются, отдыхают. Вот какие у меня петуни, кажется, хотелось показать в полном их рассвете. но пока они только еще начинают цвести, начинают, начинают, но это уже красиво, уже красиво. Но не было погоды, только из-за этого, конечно. Думаю, через какое-то время будет. Это вот у меня Джаконда Бэби розовая. Здесь какие вот цветочки очень симпатичные. Вот она тоже такая же Джаконда Бэби розовая. И туни какие-то, какие-то стали очень уже симпатичными, очень хорошенькими, вот, лавочка летает. Питуньки-питуньки вот. начинают цвести. Тут у меня в самодельных горшочках растет Петунья. Я показывала уже, как она у меня. Здесь в два рядочка вот у меня, естественно, вот бархатцы растут здесь столь трубочки и гацания, и Здесь сразу цинерария у меня, вот она только вот тоже распускается. И гацания, я думаю, что она тоже догонит тех, которых я вам сейчас показала. Они уже кучкуются, цвет набирает. набирают. Так будет выглядеть у меня двор. Здесь, с этой стороны, это у меня гортензии. Здесь тоже петунья от самодельных горшочках. Вот у клематис, поднимается и бьется. Уже все. Нашел свой ход и двигается. Тоже гортензия у меня ванила прайс. Розочка. У меня розочки только три. эта Розочка была подарена детьми. И она вот хорошо, уже третий год очень хорошо цветет. Это у меня тоже гортензии невысокие розовенькие сиреневые и вот растут у меня здесь косты в этом рядочке я очень хочу чтобы они у меня я хочу чтобы они у меня здесь вот обосновались я думаю будет тут хорошо пока они молоденькие всего года, два на второй год они у меня только я их я их выписывала в интернет магазине Здесь у меня девичий виноград вдоль стенки. Он хорошо зеленеет. Тут у меня вот тоже гортензия и очиток видный. Вот так закрывает стену. Вот. Смотрите, какая зеленая красивая стеночка у меня будет. Ну, это вход в огород, продолжение двора. Здесь у меня все попадает. Вот у меня эти <смех> растут питунья. Вот тоже очень хорошо в ведерке пристроилась. Это вот роза плетистая. Тоже взяли осенью ее. Посадили. У меня всегда здесь были вьюны. Но я решила, что пусть будет роза здесь постоянно состоять. Тоже тоже бутончики набрала. Ну, дома будет свистеть. Это у меня гортензия. Это тоже петуния в ведерке стоит. Это гортензия. Бегонии у меня здесь пристроились. И очень хорошо у меня здесь сидят мои гераньки. Очень хорошо. Даже после таких дождей и гроз сидят сидят-сидят красавицы мои. А здесь у меня посажена посажена у меня хризантема. Вот такое место я отвела. Ну, думаю, что осени, как заявлено, будут свисти. Заявил производитель. Будут свисти. Вот клумбочка моя самодельная тоже оживает. сколка растет. И вот-вот тоже очень-очень очень интересные у меня утонни. Все оживает, оживает моя Давайте полюбуемся еще разок да. на мои гацани, красотки. Пусть цветут, распускаются и радуют меня по утрам. Они цветут до обеда, когда солнышко. К вечеру они закрывают свои головки. Красавицы, мои красавицы. Ну как не полюбоваться на такой цветочек? Это На другой моей клумбочке уже расцвел цветочек. Ой, сажайте, Гасаню, красавица, какая она, так и благодарна относится она к ухаживанием за ней, удобрением, поливом. Давайте будем сажать цветы, любоваться, радоваться. Для этого и наступила замечательная пора лета, лето. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому.